Всем привет дорогие друзья, я Блицхаб и сегодня я на канале у Сурового Тигра. Всем приятного просмотра, в этом видео я солью самый жирный бонус код Блица. Вот серьезно, ни у кого кроме меня варгейминга и Сурового Тигра его нет. Именно сейчас я вам продемонстрирую как его вводить и что можно за него получить. А перед этим обязательно поставьте лайк, не перематывайте видео ни в коем случае. Очень важная информация от самого начала до самого конца. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на мой канал BlitzHub, подпишитесь на сурового тигра, ведь именно у него выходит этот ролик. Вот серьезно, если в мое время, когда я только начинал играть в танки, блогер слил бы бонус-код на такой танк, я бы просто попутал, я бы подписался на его канал точно и следил за всеми новыми роликами. Я бы обязательно поставил лайк. К сожалению, этот бонус-код ограничен, так что ввести его смогут только 100 человек. И пока что его заюзали только э, мы с Суровым Тигром. Приятного просмотра, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайк и мы начинаем. Итак, пацаны, итак, девчата. Время вводить бонус-код. Серьезно, вот сейчас я хочу с вами очень сильно им поделиться. Я такой жести просто никогда не видел. Это просто что-то с чем-то. Бонус-код на коллекционку 10 уровня Т-22СР. Вы где такое вообще видели? Серьезно, ребят, подпишитесь на канал, подпишитесь, я не перестану вам повторять. Подпишитесь на наши каналы и поставьте гребаные лайки. Сделайте это дерьмо. Ну что ж, пора вводить код. Внимание, ни на секунду не перематывайте ролик. Тут каждое слово, каждая буква, каждая циферка. Это важно. Слушайте его от начала и до конца чтобы не ошибиться и не, и не пожалеть просто-напросто об этом. Я вас предупредил. Итак, вот поле ввода бонус-кода, и мы начинаем его вводить. Итак, какая там была первая буква? Вроде бы а, английская C, я точно не помню. Просто я не решил копировать, я все в режиме реального времени решил сделать лайк like за это, ребята, я очень стараюсь, я запыхался, я, я просто в, в невероятных эмоциях, друзья. Я просто в шоке был, когда ввел этот код на другом аккаунте и получил Т22СР. Блин, я хочу орать на весь дом. Так, ребят, вторая буква, точнее цифра 0, вот, 0. Так, и снова Си. Так, что у нас получается? Сос – это как бы нужна помощь по-блицовски. А, и у английская. Вот. А, и так, теперь нужно нижнее подчеркивание. А, нижнее подчеркивание это очень важно. Если вы без него ведете, то он естественно не сработает. Фух, и осталось последнее слово этого кода. Ребят, Обязательно подпишитесь на канал, подпишитесь на мой канал, на канал Сурового Тигра, поставьте лайк, это обязательно, это просто обязательно. Зайдите в комментарии, вы там точно увидите Челов, которые ввели его и все получилось. Ребят, я на вас надеюсь, я не зря старался, надеюсь. Вот, так, второе слово, последние буквально буковки. Фу, ребят, давайте. Б английская би и кстати напишите в комментариях например с чем у вас ассоциируется вот эта буква у меня например с витамином б напишите в комментариях так и снова цифра у нас три так и снова б напишите в комментариях с чем у вас ассоциируется эта буква Uh, это может быть что угодно Напишите в комментариях, мне правда интересно uh, Так, теперь П И uh, Буква Y И теперь, кстати, напишите в комментариях С чем у вас ассоциируется буква П? Может быть с автором этого канала Или канала BlitzHub Напишите в комментариях И Y это, конечно же, что-то из математики Вроде как Если я не ошибаюсь я просто двоечник по-русскому. Напишите в комментариях, что это вообще значит, Y. Все, у нас, в принципе, все написано. А, C0, CU, нижнее подчеркивание, B3, B, P, Y. А по-русски это соси, B. Кстати, как бы это не было мемно, ребят, это реально. Смотрите до конца видео, и вы все увидите. Все, активируем бонус-код, погнали, ребят. Но перед этим подпишитесь на канал, поставьте лайк и врубите колокольчик. Активировать. Все, он сработал, ребята. На аккаунте теперь есть Т-22СР, танк 10 уровня. Фу, это просто жесть, ребят. Я просто в шоке. Наконец-то я с вами этим поделился. Спасибо за лайки, спасибо за подписки, пишите в комментариях что-нибудь вообще, получили вы, попали в эту сотку счастливчиков или нет, пишите все, все что угодно в комментариях, я прочту с радостью. Ну все, вы можете в принципе по никнейму посмотреть, если он у меня в статистике, он там будет, вы видели мой ник до этого в ролике, перемотайте и посмотрите. Все, ребят. На этом все, я показал вам бонус-код, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, на сурового тигра. И все, ребят, всем пока.